На память записан. Когда-нибудь это. Киногреб создадим историю монолитов. Так, Арганист, сегодня какой у нас день? День Советской Армии. День защитников тества не признают. Да. Наша родина СССР. Лена. Мус. Да, Вот это столик делает. У нас один, ага. Толик не Что, Он еще девчака Что Наталья? Ой, ой, ой, Надо было хором при все открыть. Угу. Так, давайте Двигайте сюда à tant que tenez. Абсолютно Или вот вот вот а а эти, может, ящики вот эти? Да, Выйдешь да. Как раз. А Выйдешь. давайте мы на ящик, А там да, должна должна на Или нет, нет. Да нет. Если если не ставим, быть. Быть. Жанна, тебе крупным планом? Всего лишь. Всего лишь, Всего лишь. Ч ⁇ налито, ну, да? <соединяем> так, слово ветерану нашему Ахсахалу Казубаевичу. Казубаевич, Козубайчик, вы не служили в Советской Армии? Как глава хозяйства, вы... Не-не-не-не, а? Ахсахала всегда. Ну, сегодня, как вы знаете, это знаменитая дата. Хотя советской власти нет, ну, мы... Они уже отстаивали и отстояли в годы Великой Отечественной войны. И, и этот теперь никогда не забудется. Поэтому молодым, молодому поколению и пожилым всем, дай Боже, с успехом благополучно, И каждый год отмечать эту знаменитую дату. Ну, в честь этого погибли баталы. И чтобы оставаться навсегда у нас в каждом столе. А вот помню. Место там есть, возьми ящик. Ну я на полке. Еще один навес. А вот здесь? Вы что, все там? Ведь места много, за вас? Ну вот, я не знаю, дави чата. Вот сюда, вот иди сюда. Девчата, Люда, иди сюда сюда там, иди, там, где -то, где -то. иди, сестра, ближе к брату. Чего <сессу> <сесс> <сесс> <сесс> я слышу, что <сесс> Убери, это историческое. <смех> Третий том книги выпустим, Саша. Сейчас. Второй мы сейчас готовим. В первом плане, если не будет моей фотографии, чтобы не было, да, четвертый. От всей души мы, я от себя, конечно, девчата еще сами скажут, я поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам счастья, здоровья, любви. И чтобы всегда вы были такие же молодые, как сейчас сидите и в таком же коллективе. Казабачий я так вам. Дай Бог вам всем здоровья, счастья и любви. Больше любить, чем любили. Вот он святый. Ты что, тоже, Сань воспитание? Это у меня Валентина воспитание. Да. да. Самый прекрасный момент общения с женщиной, знаешь, какой оценивать? Когда женщина уходит. Вот так. Даша, да. Любите, да. Сказать, да. Кем? Давайте пока еще да я думаю когда приходит сейчас я как Александр Николаевич, на работу выйдет саша сразу у нас есть хороший жених веру со сватой я Саше поручу он это. Да. А то парни не знают, где хорошие девчата. У нас Лучшие невесты в монолите. Ну, Лида, я тебя до пенсии запислю. И я тогда не буду. <свят> Татьяна Борисовна говорит, желание желанием да, ну, слова сказать. Я не, не могу заказать, да, да, да, вон, это, камеры, это ну, камеры. Я же это на память снимаю. Так, это... да, Татьяна Борисовна, давайте. Да, что, что нам... желаю всего самого наилучшего процветания дальнейшего здоровья если есть сохранить если нет то приумножить успеха в работе счастья в семейной жизни и в личной тоже ты да. имеешь семью монолита Давай, ты накладывай. Видите, ты не стесняйся, ты. ходи в коллектив. А что ему что? Я хочу поздравить всех с праздником, не только мужчин, но и женщин, потому что у всех или братья служили, или сыновья в армии. Все равно это общий праздник. Лена, выключит тот свет. Пожелать всем всего самого хорошего. Mm -hmm. Пусть на нашей земле будет мир, спокойствие. Mm -hmm. И чтобы матери были спокойные, отцы. Mm -hmm. ну, короче, чтобы спокойно у нас все было. Давайте за это.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 Сарочка напилась. Это вариант. Со не захотел. Как вы там видели? Вы видели меня уже? Синяла. Ну что, как что там делал? Позывайте. нет, в камере-то я там кино -то. Так что ну, сейчас все спокойно, это очень <связь> <Шениху> наряжали меня. <связь> Канину приносили. <связь> я Хорошо, я чуть чай. Не жирная, она хотела жирная. А вот Саньки, да, власть? Я ее не делала. На, Ну-ка, посмотри. Ну, просто, да? Смотрите, надо... Ну, вот, пропустите, будем же... да, <связь> <связь> <связь> <связь> Такутия, Маша, не смотри поверх очков, Через очки злые. Такутия, она не актриса, А я с вилками. А потом посмотреть, организовательная плохая, что то неизвестно, У -у -у. как это уже. Общественный просмотр. Да, да посмотреть надо. Тратить любую а Обитебе спрошу. Так слово предоставляется вере. <связывая> можно <связывая> не так сказать, не сказала, подождите, пока я поеду. Уважаемый мужчина, поздравляю вас с Днем Советской Армии. Желаю счастья, здоровья, успехов, личной и? жизни. В личной жизни. В личной. Самый хороший да. Ну давай тебе пей. Дерчата Лида, а что ты не пьешь? Лида, а что ты не бьшь? Боишься, что там это? Мне руками. Мне руками. Идем уже потом А сейчас. <соединяющие> <вы> сделаете, <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> Теперь Наталья Ивановна слово хочет сказать. Еще Саша, налеем шампанское. <соединяющие> а зависит. Жан, ты что выпила, такая румяная сидишь. Водки. нельзя пить, что Можно. сейчас Это не позволяет, не бойся. Наталья Ивановна, струнную речь. Поздравляю наших мужчин с Днем Советской Армии. Моя вот мне хватит, пошел, пошел. Желаю счастья. И все? А так, что Красненькая такая. Розовенькая. Сразу красненькая. Я Я тут сюда Я Я тоже Мы же выпили наверное. вы люди, мы сразу выпиваем. сказали, Только не сказали, чтобы наши мужчины, наши мужья нас больше любили. Это 8 марта будет говорить. Вообще, вообще. Нет, Нашему технологу. Да, это уже, Нет, я это, это, это не ты просто дополнила других. По-одиночку по я, я не умею так все. Ты сейчас что хотела сказать? Нет, это все. что-то про мужчин начали говорить. Это пожелание наше, чтобы вы нас любили. Хотя бы в этот день. Наши мужья. Больше нам внимания надо. Солятин вообще внимания не оказываешь? Нет, наши мужья говорю. И вы мужчины свои. Именно зубы. в этот день. А -а -а. Да. А хотя бы в этот день. Уже не я говорю, говорят, о чем Ну, один раз. Любить надо 8 марта, а что 23 любви? А что, после 8 не надо, доказать? Не обязательно. Это же на любителя. Да, Я говорю, я тут. Мы выпили уже, как бы. Выпили, да? Да! Что вам сказать? Ну, скажи, что-нибудь. Ладно. Саша, ты что, девчатам не наливаешь ничего? Наня, ты так ерлась. А с Ташей по девчатам Витя. Витя Дорогие наши мужчины, от всей души поздравляю вас с праздником. Хоть уже этого нет у Советского -то Союза, или как сказать, но все равно вы служили. Желаю вам много-много счастья. Желаю всего, что вам хочется, сколько хочется, с кем хочется и когда хочется. В любое время. Ничего. Будьте счастливы. Спасибо, Валентина Васильевна. Ты просто обрадовалась. Да. да. да а возьми вот тут ящик. Нашим детям Ящик. Да. ящик. просто обрадовалась. Да. Вот тут да? Заменился. Тебе стол. Я, ну, я уже тоже. Да, Стоять же не будешь да. не да. надо. Да. Да. Вот тут да. на, на полочке лежат. Ладно, потом закрой, поверь. <клес> Маша, я тебя снимаю, да? <клес> Маша, вот так боком. Очки угу. поверглась не смотреть. Угу. Да я так поправлю. Свобода есть? Ну ладно, так вот там вот возле вот вам. Как вот так я Нет, я как камеру берутся, и шел, уже начинает говорить ну, я уже что не не не сюда, сюда. сюда. не Руку, вот вот, вот это вот не, вот не трогай. Ничего не трогай, да? Да. Вот, вот этими пальцами все, ближе и дальше, видишь, кадры. Угу. Вот, угу. вот это вот не трогай. Угу. Вот, там всё время должно быть слой. Угу. На свет, Саша, не поворачивай так. Угу. Когда он... Тебе налегче? Валя слово только сказала Пери. Так, слово представляется нашему технологи, Лиди. Технологу. Давай. Лиде. Как своего мужа. Я не буду подниматься. Я лучше так. Потому что я Не, просто вид не такой, как надо. А я только лицо снимаю, люди. Ну хорошо. Ну мужчинам мы уже все сказали. мужчина. что мы можем им еще пожелать? Больше уже нечего желать им. Они и так Это наши. Вообще, хорошие мужчины. Не тебя, да, нечего сказать, что говорить. Счастье, здоровья, любви. Любовница вам.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 да, да. да мы женщины терпим все. Нет, да ты слышишь, ну Жан кричит, уболю с работы. Ну если у них жизнь такая, у мужчин в этих, то что сделаешь? Что они пожелать? Ну мы так, шутя. Да мы шутя. Мы же не серьезно. Я с Да, здесь не до шуток уже че? Да, да. уже все... Ты что думаешь, это шутки, что ли? за этой шутки о, убивает, Давай. А давай. А давай. А А давай. давай. Все уже все будет. Ну, все сказали, что еще... Давай, давай. Давай, давай. Музыки, давай, давай. Сказал, Ты что там болтаешь? Сюда, козыбальничка есть, Маше подай Ленина. Ну все тогда. Лени вот туда. Лени. Так, Лера есть, Наташа нет. Видимо, нет. Ружанки еще здесь. Вот ржа, Наташа тебе Жанга. Еще два Наташи. Нет, но я показала. Александр Николаевич, ну вы такой, ради бога. В чем дело? В планом. Я уже снял. из же и так уже. Я зажигал. И Да, Александр. Не все с вами хотят да? Я начну снимать. не Через время? Ага. Она видишь слово «режь» появилось? Да ну, ну, там еще по этого экрана. Это я знаю. Тут А посередке по там надпись какая-то идет. А? а это ерунда. Да? А там мигает надпись батарейная, да? Вот. Ну батарея мигает. Там заряжается, мы заменим. Она сама выключится. Один кусочек сейчас же замерли. Тота увезем. Ну и два. Сладкая парочка будет, да? Младшая же. <смех> <смех> <смех> Младше пойдешь, Вера? <смех> я не советую, Вера. Да-да-да. <смех> так такой старшей женой, не будет. я тебе сама советую идти. Могаешь не плавать, но и я не выгодаю. Я с двумя восполадниками. Нет, да, да, да, да, да, да, да, да, там да, да, да, да, да, да, Говори, что я Нет, уже <сёк> все, уже, уже <сёк> после... <сёк> <сёк> Машенька, посмотри пожалуйста. Я позже. поставила, Гена. Нет, сейчас немножко. сейчас. Так, слово моей <сёк> сестре. <сёк> моей сестре Людмиле <сёк> Магомедов они <не> представляет. <сёк> слово моей сестре Людмиле Магомедов. Да, уже много сказано, что еще мне но я присоединяюсь к коллективу сказанным словам. Но я вам пожелаю цыганского загара и кавказского долголетия. Это я крупным планом снял. Как раз на таком моменте выключилось. Нет, не выключилась. Почему то самая молодая не говорила среди нас? Сейчас А кто самый молодая? Не вы! Это деташка на меня намекает, не рано, что ты говоришь, я так поздравила и все. Еще раз повтори, пожалуйста. Поздравляю. всех. Так, слово Машеньке Бандерстай. Наконец-то. Ну и Маша, наконец. Наконец-то дали слово. Я говорю плохо, но долго. Да, ты говори долго. Сегодня, пусть этот праздник не отмечен красным днем в календаре. Но Нет. я желаю всем здесь присутствующим мужчинам. И тем, кого с нами здесь рядом нет, здоровья, счастья, всего самого наилучшего, вот что можно пожелать близким, дорогим людям. Я хочу, чтобы вы оставались такими же добрыми, отывчими, какими вы сейчас есть, чтобы то время, в котором мы живем, а мы живем действительно время такое экономически трудное, гвазито трудности. Почему-то все плохое мы помещаем каждый... на ближних, на чужих это не сказывается. А приходим дома, все это все, что есть тебе плохое, хочет вылить на ближних. И чтобы с вашей стороны вот тех эмоций, которые вы сдерживаете на людях, они не вымещались на ваших родных и близких в доме. Да счастье. Всего самого У меня тогда тост даже нет, а и, я и даже не буду. Кто? А <сирот> тебе кажется, больше Мне перепадается. Значит, я злость, на тебя. <сирот> <сирот> <сирот> <сирот> <сирот> а, а что никто не поднимает за такой тост? <сирот> да? А вы не <Нет>. У тебя какой он тебе звали, что ничего не говорите? Не Сержант запас. Так, не помнишь? судьба. Он Полковники помнят, пока Значит, снова подполковнику Виктору Ну что я здесь человек новый? Что Я могу сказать, с праздником всех. Спасибо за все уважения, женщина. Все. Молодец. А? А хороший, Может, а на подполковника тянет, да? Да. Да. да? На полковника тянет, он тянет Агамбата. Нет, пока... по Пока... Пока... Пока.. Пока... Пока... Пока.. тянет комбат Пока.. Пока... Пока... Так. Значит, тут Пока... Энергетик Николай расскажет, как он в армии служил. Какой-то нужен фрагмент, да? Короткий эпизод. Какой нужен эпизод? Печок. Связанный с женщиной. С током особенно. Печок это темное ну и когда сделали Сань, делали, делали, делали, делали. Делали. видишь как получилось вчера концерт смотрели ветеранов а? там не рассказывали либо ну на фронте вот это, бойцы взяли одну деревню и, ну, а рядом этот, говорят вот до 6 утра отдыхают и все перерыв. ну один боец подошел командиру, говорит, можно товарищ майор, я съездил тут рядом 15 километров мое село проведу родных что с ними не знаю ничего тот говорит ладно езжай ну чтобы 6 часов утра был я на лыжах быстро туда обратно ну он утром в 6 часов возвращается сало как самогон все привез и говорит своим товарищам вот отгадайте каких два дела первых два первых дела я сделал когда прибыл домой ну говорит, там жена все нормально все живы здоровы он говорит ну все начали говорят ты наверное выпил ты наверное с женой был Сразу же с женой столько не видел, тот говорит, да с женой. А второе дело какое делал? Ну, все говорят, выпил, друзей проведал. Третий, может, повторил первое дело. А тот говорит, нет, говорит, не угадали. Я, говорит, вторым делом снял лыжи. Вторым делом лыжи снял. Второе да, дело сам, по-своему, первое дело хорошо да. сделал, а что лыжи-то это? Лыжи не помеха, да, Наружин? Да. Лыжи не помеха. Азианик да, Иванович, я да, для девчатки, которые для вас за стол организовали, да. расхожу в стихотворение. Да. Уродит ли ветер ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездок куковать? Задумаюсь вновь, и как нанятый жизнь истолковую, и вновь прихожу к невозможности. Истолковать. Себя не звести до пылиночки Звездной туманности. Конечно, старо, но поддельных Величий умней. И нет ничего осознанной Собственной малости. Величие жизни невольно, Осознанно ей. Сережка льховая, легкая, Будто пуховая, но сдуешь ее, Все окажется в мире не так. Видимо, жизнь не такая уж Вещь пустяковая. Никогда не ничто. Не похоже на просто пустяк Сережка Ольховая, выше любого пророчества, тот странит другим, тот тихонько ее разломил, и пусть не дано нам изменить все немедля, как кажется, когда изменяемся мы, изменяется мир. И мы переходим в какое-то новое качество, И вдаль отплываем к неведомой новой земле и не замечаем, что начали странно покачиваться на новой воде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 Если станешь привычной крывинчиком, скорее отчать и плыви на другую печаль. Пускай говорят, ну когда он и впрямь образуется. А ты не волнуйся, все сразу нельзя углажить. Презренный резон все вляжется, все образуется. Когда образуется все, нет о чем то неточник жить. И необъяснимое, это совсем не бессмыслится. Все переоценки немало смущать не должны, Ведь жизнь и цена. Не понизится и не повысится. Цена неизменна тому, чем нету цены. Чему это я? Да к тому, что одна бестолковая кукушка-болтушка Недолгую жизнь ворожит. Чему это я? Да к тому, что сережка ольховая лежит на ладони и словно живая дрожит. Эй, накинувший бурку на плечи, что прекрасней альпийских лугов. Кунаков моих лица при встрече, А в сражениях спины врагов, что ты шепчешь, сидя как сквозь зубы, Имя женщины той, что ушла, что смакуют любят твои губы. Имя женщин той, что дела, То что, что, что безумен, кто безумен и кто безобразен. Мир, в котором с тобой мы живем, кто красив с умом сообразен. Мир, в котором с тобой мы живем. за. Садись, Саша, Ну, пожалуйста, нужна, я же так Саша, садись, ну, да, разрешаю. Внимание. Конечно. Оставь, крем. Не говори, нет, я просто. не Повторили, да. Я тогда снимал все, говорю. Да? все, И а зашло с красноречием. Все, все сказано, сколько Ну давай, Саша, налей еще один тост за нашу бывшую великую родину, солдатами, которые мы были? Я всех снял. Я в первую очередь, когда правильно расскажу. Это девчатам спорят, но ну, они общие имеют в виду. Домой не пустят. Не пустит, не пустят. Не пустят на меня. Так, где ты был? я был. мнение всех мужчин, Поздравляю поздравляли сегодня. Большое спасибо за все. Такой богатый стол, такие богатые подарки, все. И Ваши такие красивые стол. женщины, да? Так. Это первое первые, вы все время перебиваете. Я уже забыл, что хотел сказать. Начни сначала. Работящие это последние уже, женщины все время работящие. Работа у женщины должна быть просто хобби. А у мужчины это отдых. Большое вам спасибо за все, за все, за все. Ну больше, что, самое хорошее вам пожелание. Будьте счастливы. Ну, Большое спасибо. Я отлично. много не умею. говорить. что смог сказал. Чего вы не читаете? Давайте. Давайте. Ну, вот это что осталось? Я, блин, вот, уже... два стакана. Я же не могу три стакана, стакана. давать. Все, у меня все Видишь, Коля, в каком коллективе ты работаешь? Да. Скажи, коллектив монорит да, уважает? Бухаревич, да. Вот. Можешь, закусывать нечем, Радик. Да, что? полный стол. Убью, Слушай, здесь можно еще неделю походить и питаться. Да. Да. <сOR> не то, что в гараже. Давай до 8 марта, да? До 8, -го 8 -го марта можно. Они а в гараже, там руковод, наверное, да, да, закусывают. В, в каком? На разных гараже. Где вкуснее, где нет. А в вашем вкуснее, между прочим. В вашем гараже, да? Да. В вашем что? Нет, в вашем, в вашем. Всем спасибо. Я шутил. Я шутил. Меня наест. Так, Вань Димасин, давай запевай песню. Сейчас поем песню. Да и я не знаю. Автотайпе все время пели пели, да к. а не после 6 а что в монолите плясать надо что ли? на 8 марта будем петь мы разучим хорошо концерт. Да. у нас а можно 20. уже целое 20. это создавать у а, да. Валеры брат сидит, который на всех инструментах играет, да Саш? я на балайке мы 8 марта будем, 7 это мужчины должны нет, петь то вы еще, мы мы плясать будем, будем, будем, будем, а вы петь. Ну-ка, Вера, мы тебя заинтриговали, теперь спать не будешь. Знакомим его с Валерой. Его, его. его. его знакомим с Верой, хотела сказать. Ну, так, почти по спорту, что Вера, что Володя, Бога, Валера. Валера. Я, Я сказала, что, что с Верой. Вот да, горит. Него, ну чего там это долго? Ну, Лес, вот, да, да, да, да, ты должен со мной реальную. Видно, вот, вот допустим. Ну ладно, я а вот так все. Вот да. ну, а я тут за пяти да. Вот что сейчас все выйдут. Ну же, ничего дай. В вот так все не влезет. Надо поближе, поближе. Не, лезут, лезут. Лезут. Влезают уже? Конечно. Где, пухаешь, хуй, крыль, а вот Я с маленькими тебя снимаю даже. Я снимаю тебя чтобы не стоило снимать. Наоборот, грязный стол лучше смотрится, чем чистый. Это уже Вот Значит, сейчас